И всем снова здорово, с вами еще раз я на связи Ванюк, и мы с вами продолжаем проходить Batman Архам Сити, ну сейчас потому что меня честно говоря, на полный экран он, а полный экран-то игра меня реально это достало просто. Архам Сити промышленный район, продолжить можно. Не загадочника, можно посмотреть игровую статичку, Arkham City, трофеи. Так, основная сюжетная линия в процессе, так, может трофей персонаж посмотреть, тут много, дофига, да на самом деле, Бэтмен. Также известка, как Брюс Уэйн. Ну, вот. В этом мультсериале, ну ладно, продолжим игру, продолжаем, короче, игру. Допросить Джокера, чтобы узнать подробности, о протоколе действия. Отследите в точке радио сигнала. Так. Пробел. Сниму чекол, Бэтмен. Идем убивать. Какой звонят телефону? Так бы они меня убили. Ты пропустил мой звонок. За нова блин. Когда ты с твоей обосочки, это был Джокер, я сказал. There's a phone ringing somewhere. Get ready to run. The joy of cold steel cutting through warm flesh. I had no idea how I could save these people from the relentless misery of their existence. You should have stayed that way. Really? Then I'll stop now. Find another telephone, phone, Goodbye. A У меня тут никто не на не, не увидят, но... Агментированный реалити-тренинг онлайн. Данные бот-компьютера. Икивелл Бэтмен. Брюс Уэйн, величайший дептикмерик, вот он голубые, черные, цвет волос черные, рост 188 см, вес 95 килограмм, первопоминание дептиктивной комиссии номер 27. Бля, Характеристики тут Брюс Уэйн, эм, филантроп, президент компании, филантроп, плайбой, блин, ну и короче, все. Готэм, местонахождение, цвет глаз голубые, цвет волос черный, рост 188 сантиметров, вес 95 килограмм, первопоминание это активных номер 27 май 99 -го. Это пингвин. Освальд Чарльз под рот занять вымогатель, участник черного рынка. Местонахождение Готэм, цвет глаз там голубые, цвет волос черный, рост 147 сантиметров, вес 79 килограмм. Ви, да, детективный комикс номер 58 декабрь эм, 41 -го года первое упоминание женщина-кошка селина харли М -м, селина кайл продвинять профессиональная воровка место рождения год нахождение годом цвет глаз зеленый цвет волос черный рост э, 170 ну вес 57 килограмм первое упоминание бэтмен номер один из нас -го года саз виктор саз профессиональный преступник готэм глаза голубые цвет волос нет ранее были белокурые рост 173 сантиметра Вес 68 килограмм перку на бэтмен тени мышь номер один это июнь 92 -го года черная маска это настоящее имя роман Сью. сионис профессиональный преступник род занятий мест готэм Цвет глаз цвет цветолос каштановый рост 185 сантиметр вес 88 килограмм первым на небе номер 386 августа 1985 года а это джек райдер Настоящий имен Джек Райдер, разнять журналист, готов, голубые глаза, черные волосы, рост 183, вес 88 килограмм, Первое упоминание ант антологии номер 73. Марта 1983 года. Архоп Сити он создан для ворот. Они говорят. Может си ради сигнала, сигнала рации Джокера. Джокера где-то пишешь. Первым делом, надо расправляться с людьми избитыми, потому что они тоже биты больно делают, как-то. Всё. всё. тут все. Максимальный... Чуть нам хуже в Так. Привыч нас на пробил. Промышленный район. А, нет, это загадочник. Listen carefully. As you know, Mr. J is... He's... He's a, so... He's the last thing he needs is a so-called superhero coming in here and stopping his recuperation. That's where you come in, moron. You need to protect the steel mill. Protect it with your life. Because if you fail, I'll make sure you're И чудно! Чё они даже Я <sharp inhale> Точно, у меня же левый контроль не прожимается. I knew it. You're but a loser. Чтобы вас не заметили. Заново попробуем. Опять же. тут ну, хотя бы не сам самого начала. Mr. J is... he's... he's not himself! And the last thing he needs is any so-called superhero coming in here and stopping his recuperation! That's where you come in, moron! You need to protect the steel mill! Alfred, Protecting I need to find a route into the I steel mill. Have Why it me didn't me. I think of that? Stone. It was obviously too easy. Посмотрим, сейчас что Метод самоубийства. The main chimney. Окей, да. Okay, ну ладно. No, there. а, -а, а, этот. <свист> Главный домоход. Если Брюс Уэйн выживет, то нет. Пробел держит Нет Алиса, я, я жив левый контур всползить на бегу. Нет, так, так, та, так, так, та, та, так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, Аль, блин. Так как бежать? На шифт, вроде бы бежать налево. А не понял. Понял, понял. А не, не, не, не, ладно, учился. Пробел. Скользить же пробел ты. Они, прыгают прыгать пробел. -то. Нет, хотя the from the furnace will I boil me alive. I need to cool Аааа, блин, понял так, да, как бы... Пробес, точите Левую руку теперь разрабатываю Ой, нормально Погадки. Не, а поезд в погаски по анализу контур, дырнул Бэтмен выжил А, блин, не, пунь похоже Интересно, почему же они вкусные, а? Хотя, я же не китаец, чтобы... Китайцы в Китае. Я очень сильно уверен, что китайцы в Китае начали эту летучую мышь есть. Так, три надо вс штыки. Сектор Загрузки А теперь типа, умрет Батаранг Так, думаешь Батаранг воспользует... Нет, достигаемости сюда Вот теперь Батаранг, так А, вот сюда вот Пробился а, Джокер хочет, чтобы он думал, что... Он вон, а потом БАМ! Там! Не знаю, что он выйдет, он сдвинет так ли, black is failed with the chain. Может поискать какой-нибудь другой вид. Я просто хочу суфра немного с ним в среду. Так. О чем о ком Харли это говорит? Кажется, она хотела объявила. Yeah, да, уж сильно рождалась. А как все связано с Джокером, мы бы очень yes, борьбы. Нет, откуда знать? Она ныне часто she будет, видать, Джокер все-таки сильно болен. Наверное. Поэтому он типа вечный спектр. Так, надо как-то найти обходную. Like some kind of freaking monster. he was he was huge. I thought he was gonna start ripping choppers out of the air. And next time you see him, he's all normal looking. Yeah, normal. Like he ever looks normal. Okay, whatever. He looked like the Joker. Yeah. It was weird. I don't buy it. This is all part of Joker's plan. It must be. He's gonna be fine. He's just screwing with him, fact. Так, нет, я вернулся туда же, куда и начинал. Так, тут налево, право, so лево. Направо, we'll направо snow, right? попробуем. Тут не нет, направо не надо. This... Делаем то, что она говорит, отверха подальше. Не, вышли опять туда, так Нет, туда же вышли. Если мертв, мы править Не что Харли в самом нажать? Нет. So dead, huh? Нет, так где? Ай, быстро по Три Нет. один один а -а -а, Да блин, как сброс давления? Часть всего отложения на крышку спар нужен. А, блин, вс ⁇ черт рт. Вс ⁇ выключить. Так, он присесть. Нет. Присесть. Я сам. Я сам себя спасу. столети Чектор загрузки. А чё это Ай! А, вот сюда... Лево, направо. Направо, напрямую. Ладно, выстучай! немножко запутался, конечно. Так, идем тут направо, налево, налево. For a little longer. Back. Back. You, idiots, you know what you've got to do. Go get the snowman and bring him back, to back. He's gonna pay for screwing over, Mr. J. If I follow the pipe back, I may find a way to shut it down. X <laughs> The steam is blocking the exit. If I follow the pipe back, I may find a way to shut it down. At war on freeze. Yeah, she found pissed. How's it connected to Joker all the place? How should I know? She's always freaking out these days. Joker really must be sick after all. I guess. I always figured he'd last forever, know what I mean? They got something to do with all that crap back at Arkham Island. You saw what happened, right? Only what was on the TV. It was like some kind of free. He, he, he was huge. I thought he was gonna start ripping choppers out of the air. And next time you yeah, like Okay. Yeah. It was weird. I don't buy it. This is all part of Joker's plan. It must be. He's gonna be fine. He's just screwing with IT'S THE BAT! This won't take long! Там гореть сколько влезет. Ну вот теперь скучно, course ее а да, эти типа, барсти продолжают зарезать от Джокера. Так, а, так, стоп, я отсюда должен повернуть на, стоп, надо, надо, надо, надо, надо так, направо, так не, блин, не, нет, так, направо. <плес> поделок, где? They've got that doorway covered. I need to find a different way to get past Joker's men. I thought the whole point of being locked up in here was that was out there. You know, we've got them bad no, exactly. Going through this door would be suicide. Be. six months ago. Better make sure he don't come too close. easier he said to not me. action. You know what I'd do? I'll know not the best. Right. <laughs> Are you insane, Polly? Have you forgotten about a boyfriend? Wait a on the Or a bullet in the face. Seriously, don't get too god. That means dangerous. Ай Харли. Все же, я, да, я реально маленький человечек. Как все мы, как ты. Ладно, короче, ребята, давайте ну, увидимся в следующей серии Бэтмен Arkham Сити, Надеюсь. И давайте всем пока-пока. До скорых встреч, ребятки. Увидимся в следующей серии Batman Arkham City или Arkham Asylum. А пока что я завершаю на этом серию. Пока-пока.